Приветствую на канале Шарабра. Как функционирует экономика страны и какова роль финансов во всем этом безобразии? Попробуем выяснить. Тремя движущими силами экономики являются рост производительности труда, краткосрочный долговой цикл и долгосрочный долговой цикл. Полный экономический цикл образуется наложением всех движений друг на друга. Сделки – это основа экономики. Мы заключаем сделки постоянно. Это обычные операции купли-продажи. Заключить сделку можно с помощью денежных средств или кредитов, что дает нам общий объем расходов. Если взять весь объем расходов и разделить его на общее количество приобретенных благ, которые получаются в результате производства, разумеется, мы получим цену. Рынок – это все покупатели и продавцы, совершающие операции, сделки, с определенным товаром. Существуют миллионы различных рынков, а экономика состоит из всех операций на всех рынках. Люди, банки, предприятия и государства взаимодействуют посредством сделок. Всем этим управляет Центральный банк страны который контролируют процентные ставки и денежную массу. Таким образом, центральный банк влияет на поток кредитов. Выходит, что кредиты являются важнейшей составляющей экономики, без кредитов современная экономика выглядела бы совсем иначе. А поскольку у нас есть кредиты, кредиторы пользуются ими, чтобы заработать больше денег. А заемщики, чтобы купить что-то, что они не могут себе позволить немедленно, в сию минуту. Заемщик обязуется выплатить кредит и проценты по кредиту. Этот самый кредит, который банк предоставляет заемщику, становится долгом. Долг это обязательство для заемщика, но для банка он не является активом. В краткосрочной перспективе рост кредитования оказывает положительное влияние на экономику, потому что расходы одного – это доходы другого. Если большее число людей получает больший объем денег с помощью кредитов, то происходит рост экономики. Таким образом, кредитоспособный заемщик – это тот, кто может погасить кредит или обеспечить залог – недвижимость или финансовые активы. Цикличность экономики появляется из-за актов заимствования. Но здесь есть проблема. Заемщики находятся в цикле краткосрочного долга и не способны осознать последствия своих кредитных решений. Такова природа человека. Он хочет брать взаймы, чтобы немедленно получать то, чего хочет. Благодаря кредитам у нас всегда есть возможность заплатить позже. Ставь лайк, если брал кредит. Как бы выглядела экономика без кредитов? В этом случае единственным способом увеличить расходы и обеспечить экономический рост – это повышение производительности труда. Но у нас же есть кредитная система. Если вы зарабатываете 100 тысяч баксов в год, а банк дает вам 10 тысяч в кредит, то есть можно потратить 110 тысяч. А поскольку ваши расходы – это доходы других, то другие могут заработать эти самые 110 тысяч. А потом еще и получить кредит в банке на… Продолжим брать по 10% – 11 тысяч. И так далее. Кредитный цикл стимулирует экономический рост. Однако Центральный банк не хочет, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Поэтому он поднимает и опускает процентные ставки, чтобы соответственно увеличить или уменьшить объем заимствований. Центральный банк должен контролировать долговую нагрузку. Вернемся на 10 лет назад. Вспомним 2008. Это как 2007, но на один год попозже. Почему долговая нагрузка тогда вышла из-под контроля? Условия кредитования были слишком мягкими, поэтому люди брали слишком много кредитов. Результат тут только один. Рецессия и социальная нестабильность. Система повернула вспять. Это называется сокращением доли заемных средств. И это то, что случилось после финансового кризиса. Сейчас мы хотим, чтобы кредитование вновь начало расти. Но проблема в том, что центральные банки опустили процентные ставки до минимального уровня. Банки переживают, что заемщики не погасят кредиты, и это подрывает кредитование. Есть четыре способа уменьшить долг: сократить расходы, реструктуризировать задолженность, перераспределить богатство, или включить печатный станок и штамповать, штамповать, штамповать. Ну вы поняли. Так что же делает долговой цикл идеальным? Это правильный баланс между дефляционными мерами, умеренность в расходах, реструктуризация задолженности, перераспределение доходов и антиинфляционными мерами, увеличение денежной массы, покупка облигаций центральным банкам. Доходы должны расти быстрее задолженности, чтобы страна вновь стала кредитоспособной. Банки начнут выдавать кредиты, люди смогут брать взаймы, но не стоит забывать о сроках. Процесс сокращения задолженности растягивается надолго, и этот период иногда называют потерянным десятилетием. В долгосрочной перспективе важнее всего производительность труда. Кредиты появляются и исчезают, а вектор производительности труда остается неизменным. Это касается как государства, так и физических лиц. Итак. Какова же роль финансов в экономике? Что такое финансы? Это форма экономических отношений, связанная с процессом обращения денежных средств. Финансы имеют весомое значение в рыночных отношениях, а также в методах регулирования этих взаимосвязей. Финансы в экономике выполняют распределение и перераспределение стоимости совокупных материальных благ и общественного производства. Простейшим примером выступает распределение дохода предприятия. Денежные средства в определенном объеме аккумулируются на предприятии в качестве прибыли. Другая же часть идет в фонд заработной платы этого же предприятия, а третья в виде налогов поступает в бюджет, в круговороте денежных средств одни субъекты хозяйствования получают больше, а тратят меньше, другие же наоборот. Так вот, финансы, как экономический инструмент, регулируют движение денежных ресурсов. Главной целью движения денежных средств является достижение развития социально-экономического благосостояния страны. Государство может регламентировать и регулировать финансовые отношения в обществе через финансовое законодательство. Все юридические нормы, которые функционируют в этой сфере, в органах исполнительной и законодательной власти, в своей совокупности формируют финансовое право. Объектом изучения финансов является национальное богатство страны. Субъектами финансов являются государства, хозяйствующие субъекты, ну, юридические лица, и граждане, физические лица. Так как субъектов 3, а объект 1 между ними существует тесная взаимосвязь по перераспределению национального богатства. Функции финансов – распределительное или первичное распределение, перераспределительное, то есть вторичное распределение, контролирующая и формирование денежных потоков. Так как с формированием денежных потоков более или менее, думаю, понятно, поподробнее остановимся на предыдущих моментах. Распределительная функция имеет место на микроуровне – население, хозяйствующие субъекты, вот это вот. Проявляется как распределение полученных доходов для обеспечения процессов воспроизведения на предприятиях и продолжения жизнедеятельности у населения. Полученный доход распределяется в обоснованных и выверенных пропорциях и направляется для удовлетворения первоочередных и других потребностей предприятий и населения. Это и есть первичное распределение. Вторичное распределение осуществляется на макроуровне, то есть это уровень государственных и местных бюджетов. Хозяйствующие субъекты и население из своих доходов платят в бюджеты налоги и другие обязательные платежи. На бюджетном уровне осуществляется перераспределение этих средств на различные государственные нужды в зависимости от социально-экономической политики государства. Не-не-не-не, на чиновников не смотрим. Я говорю то, как должно быть. Ну а по факту, вы и так все понимаете. Вернемся к нашим баранам. О чем мы говорили? Ах да, на что могут перераспределяться средства? Например, социальная защита необеспеченных слоев населения, содержание армии, флота, милиции и других властных структур, содержание здравоохранения, образования, культуры, спорта и так далее. Такое перераспределение называется незамкнутым. И под... Контрольные функции понимают механизм финансового контроля состояния и результатов движения денежных средств, конечных последствий финансовой деятельности на всех уровнях. Механизм контрольной функции включает механизм планирования финансов, законы и подзаконные нормативные акты, органы контроля. Если контролирующая функция всегда приказная, то регулирующая функция принудительной быть не может. Государство через свой финансовый инструмент влияет на субъекты хозяйствования с тем, чтобы они осуществляли свою деятельность в тех направлениях и пределах, которые являются желателями для государства. Финансы, в отличие от цены, кредита и прочих категорий, дают возможность перераспределить предложение, то есть производство. Согласно спросу, финансы способствуют кругообороту производственных фондов, как индивидуальных, так и общественных, на расширенной основе. Выступают регулятором отраслевой направленности структуры экономики и географического принципа ее размещения. Стимулируют инновационные и инвестиционные процессы на производстве. Формы проявления финансовых отношений отыгрывают очень важную роль в управлении экономикой, в отличие от самой категории. Именно поэтому государство определяет организационные формы, в которых может проявляться категория финансы. Финансы, как экономический инструмент, качественно и количественно влияют на общественное производство. В количественном факторе влияния финансы рассматриваются как объем спроса и предложения на новосозданные, эксплуатируемые и распределенные финансовые ресурсы. Качественное влияние выражается через формы организации финансовых отношений. Общественное развитие стимулируется направлениями финансового воздействия. Среди основных стоит выделить непрерывность расширенного производства за счет финансового обеспечения, регулирование и контроль социально-экономических процессов и стимулирование повышения общего уровня благосостояния. Где-то Россия завернула не туда. Финансы активно взаимодействуют с ценой, заработной платой и кредитом. Цена – это денежное выражение стоимости товара, услуги, которое покупатель должен выплатить продавцу при покупке товара. С помощью цены стоимость созданного товара получает денежное выражение, на основе которого совершается весь распределительный процесс. Это обстоятельство отражает сущность взаимосвязи цены и финансов. Обычно цена продукта устанавливается продавцом заранее на основе издержек на производство и на продажу продукта, а также желаемой маржи прибыли для продавца. Однако цена редко равняется стоимости. Под воздействием спроса и предложения цена колеблется относительно стоимости. В процессе продажи происходит передача дополнительных средств продавцу или покупателю, что нарушает пропорции распределения и подготавливает условия для финансового распределения, то есть изменение диспропорции с помощью финансов. Если цена выше стоимости, то посредством финансов происходит изъятие дополнительной выручки посредством налогов. Если цена ниже стоимости, то убытки компенсируются с помощью дотаций, субсидий, субвенций, бюджетных кредитов. Государство может устанавливать низкие налоги и таким образом компенсировать убытки производителям. Сами производители могут для защиты от убытков создавать резервные фонды, заключать договоры страхования рисков. С помощью финансов распределяется вся стоимость общественного продукта, а с помощью цены лишь часть, которая складывается из отклонений цен от реальных стоимости товаров. Заработная плата, денежное выражение стоимости рабочей силы. В процессе распределения общественного продукта происходит возмещение потребленной стоимости рабочей силы. Однако свободного человека нельзя заставить трудиться на покрытие только собственных издержек. Необходимы средства на расширенное воспроизводство рабочей силы, поощрение дополнительного труда. Для выплаты заработной платы должен быть сформирован соответствующий целевой фонд. Обособление части стоимости в виде фонда заработной платы осуществляется с помощью финансов. Финансовые отношения возникают и в процессе взимания налогов заработной платы. Кредит во многом может быть альтернативой финансов. Между двумя этими категориями существуют, с одной стороны, различия, а с другой – тесная взаимосвязь. Различие заключается в том, что финансы охватывают процессы распределения и перераспределения, а кредит – только перераспределение. Источник формирования финансовых ресурсов – вся стоимость общественного продукта, а кредитных ресурсов – временно свободные денежные средства как физических, так и юридических лиц. В случае кредита денежные средства в долг предоставляются на условиях срочности, платности, возвратности. А в случае финансовых отношений деньги предоставляются на длительный срок, как правило, без возмездно. Или под маленький такой процент. Взаимосвязь финансов и кредита проявляется в постоянном превращении финансовых и кредитных ресурсов друг в друга. Участвуя в распределении созданного в обществе валового продукта в денежной форме, финансы и кредит дополняют друг друга. Функционирование финансов создает основу для образования кредитных ресурсов. Функционирование кредита позволяет формировать финансовые ресурсы в распоряжении субъектов хозяйственного государства. Вот и видосику конец, а кто слушал, тот финансист. Либо у него кредиты. А на 7 позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До скорых встреч!